Наташа, сестренка, после стольких лет, да вдруг домой? Я в бегах. Хотелось стать другим человеком. Кем-то большим, чем киллер. Не обманывайся. Из нашей профессии не уходят. Мы не закончили одно дело. Кто это мы? Как влитой. Семья. Мы снова вместе. Ты растолстел? Да это просто вода, а не жир. Есть целый новый мир вдов. Новых врагов. Я устала бегать от прошлого. Это еще кто такой? Марвел представляет «Черная вдова» Thank you.